Всем доброго времени суток! Уже не первый месяц в СМИ крутятся слухи о том, что Аня Лорак якобы исчезла в неизвестном направлении. Говорилось даже, что певица оставила дочку бывшему мужу, а сама уехала за рубеж. Впрочем, слухи не подтвердились. Совсем недавно Ани засветилась на вечеринке по случаю дня рождения сына Филиппа Киркурова. а позже в сети и вовсе появились кадры частного мероприятия, где певица выступала на сцене. Как оказалось, Ани пела на свадьбе. Увидев записи с праздника, пользователи сети заметили, что лорак не слабо располнела. Прежде стройная фигура певицы изменилась до полной неузнаваемости. К тому же, для выступления Ани выбрала не самый лучший костюм. Обтягивающий верх, короткие шортики и пышные валаны лишь прибавили ей объема. А туфли на платформе и массивном каблуке еще более усугубили нелепость этого образа. Пользователи не обошли внимания и обилие сияющих стразов на рукавах платья, что смотрелось довольно странно, неуместно и безвкусно.